Карты сравнителя! мы разрешили выступать только под нейтральным флагом. Их цель выступить и победить. А вот потом мы их и с флагом российским встретим, и споем Ким, да? Абсолютно верно. Спасибо, спасибо большое, дорогие гости, за теплые. Мы здесь Как бы, зачем сюда пришли? Просто простой вопрос. Держать президента, да? да? Понятно. Все, спасибо. короче такая лютая подстава нам говорит типа ходка день волонтера тут короче дофигища э, флагов э, единой россии вся фигня короче это лютая подстава а, не бойся по телеку покажешь что, типа митинг за поддержку путина вся херня. короче это лютая подстава но с навального пацаны э это все подстава вообще не верьте в это никому никогда